Всем привет! Меня зовут Алексей. Я создатель уникального курса, который поменяет вашу жизнь уже на стадии обучения. Этот курс записывался вместе с практиком, так что он на 100% нацелен на ваш результат. Я фанат автозаработка и всегда очень хотел получать пассивный доход на автомате. И последние два года я просто горел этой мечтой. Купил и перечитал множество курсов на эту тему и понял, что в интернете миллиард теорий по автозаработку, но нет по-настоящему рабочих решений. Все дело в том, что нет ни одного сервиса, который бы мог автоматизировать все процессы на 100%. Я решил эту проблему и создал настоящую систему автозаработка, потому что догадался использовать не только сервисы, но и людей. Я нанял и обучил специалистов, которые делают за меня 90% работы. И этих специалистов я дам вам. Они будут работать у вас в выполняя за вас 90% работы, и вы станете настоящим начальником. Специалисты уже хорошо обучены, их работа оплачена мной, и вам нужно будет только отдавать им распоряжение. Это совершенно несложно, но очень интересно. Чем же конкретно нужно будет заниматься вам, какую работу будут выполнять ваши работники и почему специалисты не зарабатывают сами, если все так хорошо умеют. Важной фишкой тут является разделение обязанностей. Каждый специалист выполняет только свою часть работы и не работают отдельно друг от друга. Этот специалист, его зовут Василий, занимается только тем, что использует различные сервисы, ищет, сортирует, проверяет и выдает вам списки горячих заказов, актуальных для интернета. Например, создание сайтов, продвижение, реклама и так далее. Вам для работы в этой теме разбираться совсем не нужно. Специалист Сергей, используя другие сервисы, ищет, проверяет и выдает вам список исполнителей под конкретные задачи. Вы же в свою очередь. Просто совмещаете их, за что и будете получать деньги. За каждое совмещение вы получите от 1 до 10 тысяч рублей. Выглядеть это будет вот так. Вам не нужно будет ничего продавать или продвигать. Не нужно будет создавать сайт или спамить в соцсетях. Вы просто выступаете связующим звеном. А также я хочу сразу развеять ваши сомнения. Если вдруг специалисты не будут успевать работать на все 100%, если их эффективность снизится даже на 10%, то я найму и обучу новых специалистов. Качество и скорость их работы не упадет ни при каких обстоятельствах. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. С вами был Алексей Дочинский.